Реакция на слова Порошенко последовала и из Кремля. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Москва ждет разъяснений от Киева. Означает ли заявление Порошенко отказ платить по счетам? Когда мы слышим подобные заявления, мы ожидаем в первую очередь разъяснений, отказываются ли нынешние власти от обязательств, из которых нас в первую очередь интересуют финансовые. Честно говоря, я затрудняюсь ответить, являются ли эти высказывания президента Порошенко ответом на этот основной вопрос. Порошенко накануне заявил в интервью агентству Bloomberg, что не хочет выплачивать трехмиллиардный долг перед Россией. Эти деньги Украина получила в 2013-м. Они были потрачены на бюджетные расходы. Очередная выплата по кредиту 22 июня. Но Порошенко, назвавший займ взяткой, уклонился от ответа на прямой вопрос, будет ли платить. В случае, если Украина откажется от обязательств, для нее это фактически будет означать дефолт. Заявление Порошенко не осталось без внимания и в Российской Госдуме. По мнению парламентариев, слова украинского президента, не иное, как хамство и наглость. Не говоря о том, что отказ платить по государственным кредитам, это нарушение элементарных правовых норм. Подробные комментарии депутатов в репортаже Евгения Рожкова. Здесь, на охотном ряду, высказывания Порошенко восприняли не иначе, как попытку снять с себя ответственность за украинский долг. Для лидера государства подобный шаг означает окончательную потерю авторитета. Свалить всю ответственность на свергнутого президента Януковича и назвать трехмиллиардную помощь Украине взяткой, считают депутаты, это очередной пиар-ход. Поэтому сегодня они не скупились в выражениях. Есть общая как бы, традиция, правила в мировых финансах, что если даже меняется власть, то долги остаются. Единственный президент подобного рода создали большевики в 2017 году. Видимо, по их стопам хочет пойти Порошенко. На языке обыкновенном это называется кидняк, извините за... Выражение. Он просто мелкий жулик, мелкие мошенник, которые не хочет отдавать долги и ищет разные поводы. Все кредиты взятка. Если вы нищий, бедный, вы просите милостыню, вам дают. Это не взятка, это милостина. Милостына бедным, как МВФ сейчас дает той же несчастной Украине, тоже деньги. Там, или Германия. Они как... Всемирная нищенка ходит по всему миру, собирает. Дайте, дайте, дайте. Это же тоже взятка. А ведь уже на следующей неделе, в понедельник, Украина должна внести обязательный платеж 75 миллионов долларов за тот самый государственный кредит от России. И как говорил нам замминистра финансов Сергей Старчак, отсутствие оплаты 22 июня для Киева будет означать событие дефолта. Парламентарии сегодня предупреждают о дефолте политическом. Никакая смена правительства или смены руководства, в другом государстве не означает э, возможности отказываться от уплаты государственных долгов. Еще в мировой практике такие случаи были, но они приводят к потере доверия просто к стране, которая э, отказывается платить по своим э, государственным долгам.